Всем доброго времени суток, катаны. с вами Аззи. Подводя итоги уходящего 2018 года, я с ужасом заметил, что за весь год так и ни разу не выпускал рубрику «Читаю ваши комментарии». Поэтому срочно надо исправляться, тем более и народ просит. Так что не будем медлить, возьмем в руки смартфончик и вперед зачитывать. Ой, когда все это кончится? Никогда! Как вы думаете... Что объединяет воинствующих пацифистов, фанатов такого всеми известного блогера Ильи Варламова и фанатов мало кому известного ноунейма в маске под ником «SmileFace». Правильный ответ – неадекватность. Я что такое безумие. И это, несмотря на то, что все три типа названных мною людей считают себя дофига адекватными. Как и их кумиры, на которых они подписаны. «Спектакль для малообразованных навольнят. Это ты на видео, дебеленыш, ты обосрался. Сказать противоречивое мнение хайпу, чтобы хайпануть. А теперь ты открываешь книжку и идешь нахуй. Потому что ты говно, просиживающее дырявые трусы, жидко-пердя с ПТУ-образованием. А там архитекторы и дизайнеры различной направленности с большим опытом. «Сказочный долбоеб. Чувствуете, ребята, чувствуете, насколько близки между собой эти типажи людей? Я не специалист в урбанистике, но в данном видео нет никакого научного объяснения, почему так называемая «западная урбанистика» — это отстой. Нежелание изменений оправдывается климатом, историческим развитием, то есть не менталитет виноват в том, что города в Европе, США, Канаде объективно лучше, чем в России. «Чувак, да-да, именно не менталитет, И если ты сам внимательно смотришь Илью Варламова, то ты должен знать, что он всячески против того, чтобы обвинять русский менталитет в том, что у нас так построены города». Я убежденный западник и я считаю, что нужно стараться выводить населенные пункты постсоветского пространства по примеру европейских городов. Мне вот, что-то вот совсем непонятно, почему именно европейских. В мире много различных стран, цивилизаций. У нас есть не только Европа, представьте себе, у нас есть и страны Азии, и страны Африки, страны Латинской Америки, Япония и Китай в конце концов. Это что Европа? А там все гораздо больше более высокотехнологично и продумано, чем в тех же европейских городах. И, как говорят некоторые специалисты, то, что появилось в Японии, в Европе и США появляется ну где-то только через 10 лет, всему свое время, и мы можем заметить, что и в России постепенно города начинают строиться по правилам урбанистики, и в этом я ничего плохого не вижу персонаж прямо как чиновник климат не тот менталитет не такой скрепы машинка что касается климата вы серьезно считаете что при нашем климате здесь делать все так просто окей тупые блогеры типа варламова айтипедия и прочих даунов приводят сравнения, но при этом они почему-то не говорят какие технологии были применены на западе во сколько денег это обошлось и извините меня когда у у нас большая часть страны живет за чертой бедности. О какой нахрен урбанистике может идти речь? О каких сверхнавороченных высокотехнологичных кварталах, когда лучшее, что может позволить себе большинство людей, это квартира в том же муравейнике, да еще и в ипотеку? Блядь, какой же ты дегенерат! Иди учи уроки, школер! Извини, конец не посмотрел. Только жизнь вражки и правда говно. И только лишь из-за правительства. Ни больше, ни меньше. Позитива тебе. Спасибо, чувак, и здесь ты более-менее прав. Да, у нас действительно много проблем, но в первую очередь нужно смотреть на проблемы в социальной сфере. Лично я живу в Красноярске и уверенно могу сказать, что здесь не такая уж плохая городская среда. У нас много крутых навороченных парков, где в настоящее время можно уже подзаряжать смартфоны через USB от солнечных батарей. У нас строятся новые магистрали, которые действительно разгружают город. Но если говорить о социальной сфере, о перспективах, о возможностях, о каких-то гарантиях, то у нас здесь действительно огромная жопа. Из-за чего большинство народу валит куда-то на запад. У нас все хреново с социальной сферой, с медициной, с образованием, со свободой слова и самовыражения, с тем, что русский народ превращают в быдло. Ёбаный ты пропагандон! Если до этого речь шла о лицемере Варламове, который в урбанистике, как Ксения Собчак в политике, то давайте-ка теперь поговорим о людях, которые обслуживают нынешний режим по глупости и эгоизму. Смайл Да-да, не удивляйтесь. Какие же комменты оставляют мне подписчики этого фантомаса? Ты долбоеб, Зизи. Зизи? What the fuck is this? Какой кризис в нашей стране сегодня? Что ты решил побеждать? Иди работай, дятел. Шмор. Смайл норм говорит, а вот ты тупой. Пиздец, такого дауна, как ты, еще поискать надо. Господи, что за берет ты несешь? Что за берет я несу? Ну, наверное, пусть это будет красный берет. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. И теперь немножко гадостей в мой адрес от воинствующих пацифистов. Слова автора «Война — это плохо, и надо стремиться к миру, но при этом надо иметь армию на всякий случай». Армия — это первопричина войн. Не было бы армии, либо других военных формирований, не было бы и войн. Честно говоря, большего бреда в своей жизни я пока еще не слышал. Ну, серьезно, давайте на простом примере. Вот у нас есть огнестрельное оружие. Если кто-то совершает из него убийство, что здесь является причиной зла? Само наличие оружия или злая воля человека, который его использует? Вполне очевидно, что второе. Поэтому я вполне уверен в своих убеждениях. Можно надеяться на хорошее, но готовиться всегда лучше к плохому. И в любом случае с пацифизмом это никак не вяжется. В классе есть девочка. Добрая, вежливая, пацифист. Всем помогает, поболтать с ней интерес. И однажды оказалось, что девка смотрит Марьяну Ро. Лол, теперь не общаемся. На умную голову никакая каска не налезет, мой друг. Ну, впрочем, один мой знакомый также говорит. Тот, который с пивком и рыбкой перед телевизором. О, да-да, конечно, как всегда здесь идут стереотипы. Так почему же все эти люди изливают столько негатива и неадеквата? Хотя, казалось бы, они выступают за вполне адекватные идеи. И в чем-то они правы. Ключевой момент именно то, что правы они в чем-то. Они абсолютизируют свои идеи. И как мы можем убедиться на совершенно четких примерах, впадение в крайности – это всегда плохо. Какой бы благородной ни была идея. Поэтому, ребята, прежде всего будьте адекватными и когда вы следуете какой-либо идее, всегда сверяйте ее с реальным жизненным опытом. Ну а с вами был Аззи, спасибо за просмотр, всем пока-пока и до встречи в новых видосах.